Всем привет! С вами Вероника Райская. и сегодня я хочу поговорить о замечательной серии кремов от Эйвона. Это Эйвон Solutions. Дневной крем, ночной и крем под глазки. Дневной крем он у нас антивозрастной с энергией минералов и фактором защиты СП20. Получите заряд красоты и молодости на целый день. Дневной крем содержит минеральный комплекс с экстрактом аметиста, увлажняет кожу, придает ей более молодой и свежий вид, помогает разглаживать морщинки. Ощутите обновление и молодость кожи. Дневной крем с фактором защиты SPF 20 защищает от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Гипоаллергенно, не способствует закупориванию пор. Вот такой вот кремчик дневной с баночкой стеклянной с такой вот штучкой как бы защитной белого цвета крем очень такой приятный на лице очень пахнет ну, такой в общем классный я вообще заказала себе эту серию как бы попробовать у меня была, был весь лоб попрыщенный до этого ну так не сильно ну как бы и такие участочки кожи сухие на лице. Я начала использовать вот эту серию. И мне очень понравилось. Вот спустя неделю я заметила результаты. Если честно, сначала как бы мне, ну, как-то. Первые пару дней как-то, ну, я особо, нет, был, было приятное такое на лице, как бы лицо было мягенькое, но мои проблемы не уходили. А спустя неделю использования я вижу, что, ну, как бы заметно улучшилось, и, ну, как бы нету вот этих участочек, вот лоб уже вообще не попрыщенный, ну, то есть это все прошло куда-то. Значит, ночной крем. Ночной крем у нас восстанавливающей энергии минералов. Проснитесь с ощущением отдохнувшей эластичной кожи. Ночной крем содержит минеральный комплекс экстракта маметиста, который питает и тонизирует кожу, а также помогает стимулировать выработку коллагена и эластина, важных белков, которые отвечают за моложение клеток, заметно уменьшают морщинки. Совершенствует структуру, улучшает тон кожи, благодаря чему она выглядит более здоровой и молодой. Протестирован дерматологами, гипоаллергенен, не способствует закупориванию пор. То же самое, баночка такая же, такая же защитная, тут пленочка вот эта вот. Кремчик уже как бы не белый, он такой сиреневенький и тоже приятный в общем очень пахнет ну, то есть текстура все мне вот в этих кремах в этой серии очень нравится Крем, серия кремов 30 с плюсом по возрасту вот такого вот тоже под глазки есть кремчик гусиные лапки убирают нечего делать удобное нанесение тоже разглаживает морщинки. Очень-очень классный тоже, в общем. Конечно же, лучше всего использовать целую серию. Вот. Заказывайте. Радуйтесь. Добавляйтесь ко мне в группу. Эйван, Фаберлика Флейм. Вконтакте. Пишите. Пишите ваши отзывы, буду читать. Мне очень интересно, что вы думаете о той или иной серии. В свое время я буду каждый раз пробовать какие-то продукты и буду снимать вот такой видеообзор. Все, всем спасибо, пока!